Прежде всего хочу заметить, что по многолетнему историческому опыту памятники правителям и прочим руководящим работникам в Российской империи имеют устойчивую тенденцию к свержению. Как только меняется власть, так и немедленно сносятся одни персонажи, и вместо них на постаменты возводятся другие. Сегодня этот опыт даже начинает принимать западные страны, хотя казалось бы, столько лет простояли в Америке памятники конфедератам, и собирались гордо стоять еще сотни лет. Но вот и до этих бывших рабовладельцев добрались подные черные ручки обиженных потомков тогдашних рабов. И на фоне всех этих событий упорство, с которым кто-то снова и снова стремится установить очередной памятник, какому-то очередному герою был их времен, выглядит несколько странным. Уже вроде бы и жу понятно, что у любой исторической личности рано или поздно найдутся какие-то недостатки. Кто-то рубил чужие головы незаслуженно. Кто-то занимался харасментом на рабочем месте, кто-то нещадно эксплуатировал граждан своей страны и принимал сомнительные политические решения. И естественно, что памятники, поставленные этим негодным людишкам, рано или поздно будут неизбежно снесены. И вкладывание народных денег в это бесполезное творчество выглядит сегодня достаточно сомнительным предприятием. Кроме того, нет никаких сомнений, что если бы Владимир Ильич Ленин и Феликс Эдмундович Дзержинский задержались бы на этом свете чуть подольше, они оба неизбежно со временем превратились бы в врагов народа, раскаялись бы в своих преступлениях и были бы расстреляны в тот же день от греха подальше. И никаких памятников ни тому ни другому сегодня нигде не стояло бы, как никто и нигде не ставит памятники Льву Троцкому. То есть возникновение образов гениального вождя революции или хладнокровного чекиста-бессеребряника. Это чисто историческая случайность, обоим этим товарищам просто повезло вовремя умереть. Мне честно говоря абсолютно пофиг на Дзержинского, но чисто из практических соображений, я считаю, что восстановление памятника основателю ЧК – это сто деньги на ветер. Его обязательно снесут рано или поздно, если не капиталисты, так демократы. Да и чем Феликс Эдмундович как исторический персонаж был сильно лучше Генриха Ягоды. Николая Ежова и прочих заслуженных революционеров своего времени. И насколько сегодняшняя ФСБ или российская полиция являются моральными наследниками той революционной карательной организации. Они скорее являются продолжателями дела царской охранки, и может логичнее было в той старой царской полиции поискать какого-то пузатого кандидата на постамент. Я без всяких шуток и осуждения говорю. Россия началась не в 1918 году, Россия зародилась намного раньше, и российская полиция соответственно тоже. И чем дальше в глубь веков будет закопан будущий герой, чем меньше про него знают, тем больше у него будет шансов простоять подольше на пьедестале. Это не значит, что я поддерживаю Александра Невского, я просто рассуждаю в какого из персонажей надежнее вкладывать деньги, чьи акции сегодня котируются стабильнее. При таком меркантильном подходе становится ясно, что Феликс Эдмундович на данный момент явно не идеальный персонаж для инвестиций, может лет через пятьсот-шестьсот, да и то сомнительно. Уж если существует недооцененный потомками исторический деятель, достойный залития в твердом металле, то это безусловно Лаврентий Павлович Берри, который обеспечил ядерный щит стране и вообще сделал много всего полезного. Но лично я и в памятник Лаврентию Берию не вложил бы ни одного своего личного шейкеля, потому что данный персонаж с точки зрения потенциальной сейсмоустойчивости еще хуже Дзержинского. А если против него ополчатся феминистки со всего мира, так вообще пиши пропало. Нет, Лаврентия Павловича мы, пожалуй, пока продвигать не будем. Не пришло пока еще его время.